Здесь жизнь моя есть песнь хвалы, что громко сред сомнения. Среди неправды грешной мглы гласит одне спасенья. Среди неправды грешной мглы гласит одне спасенья. По жизни шумисуету я слышу, как ликуя, Пою спасенные Христу, О, как молчать могу я, Пою спасенные Христу, О, как молчать могу я. Пусть мира прелести умрут Все ж будет Бог со мною Пусть тучи полночи пройдут Он будет мне зарею Пусть тучи полночи пройдут Он будет мне зарею Ничто мой мир не падает Пока кису сульну я. Пока меня Он бережет, О, как молчать могу я! Пока меня Он бережет, О, как молчать могу я! Гляжу я высь, меньше туч, и небо мне синеет, И день за днем спасенья луч, Все больше сердце греет, И день за днем спасенья луч, Все больше сердце греет, Клюс все сильнее бьет.